Всем привет! Сегодня будем кататься на тлэшке. Да, слинды что так долго роликов не было, просто Просто у меня эта одна проблемка на компьютере появилась, и она до сих пор существует. На сегодня мы будем кататься на тлэшке. И смо... бы досмотреть этот кринж до конца этого видео. Иначе я тебя сожру ночью. Ну а если серьезно, то мы сегодня реально будем кататься на тележке, и... это ролик закончится, как только я упаду с этой ёбан... ой... С этой... тележки... Точнее, как... Э... Как только у меня бомбанёт с этой игры... Я, короче, решил перезайти, чтобы было все, чтобы не чи... не чистить это все. Да, жалко что мне компании в этой игре нет потому что потому что игроки вы мешали поэтому я сделал приватный сервер кстати ссылку на эту игру я оставлю в описании это не реклама но а мы едем снова дальше э -э так ну-ка здесь можно двадцаточку мы сейчас с вами пока что не дошли особо далеко но я думаю у нас получится дойти до того самого места нет, это не то, что вы подумали. Ну-ка, ну-ка, давай. Я просто медленно буду ехать специально, чтобы доехать до туда. Мы сейчас доедем до полицейского, если мы вот там наверху проедем. А если мы до него доедем, нам придется делать гонщик нелегальным. Поэтому, я не знаю, буду ли я монтажить это видео. Скорее всего, да, чтобы вы не злились, о, что так долго роликов не было. Тем более, уже почти каникулы кончились, я хотел в первый день каникулы выложить это видео, но ладно. Вообще, какое-нибудь видео снять. Но из-за ошибки у меня видео не сохранилось, поэтому придется пока что вот с таким видео. Так, ну мы сейчас уже почти доехали до полицейского, главное тут... Вот тут надо притормозить, иначе нам будет тут крышка. Но ролик закончится, как только я начну с нее бомбить. Пока что он меня не бомбит, так это первые попытки только. Так, вот здесь копы. Надо разогнаться специально, чтобы быстрее было. Все, ждем. Можно, думаю, даже вот столечка. Все. Тут потому что нереально упасть, и тем более мы еще тут тормозим немножко. А вот 15, 15 я бы поддерживал. Вот здесь мы чуть-чуть сейчас не свалимся. Их гоним, гоним. Там копь едет уже. Вот он. Давай. Главное не разогнаться там до миллиардной скорости. Вот 33 хватит. Он нас не догонит. Все, ему пофиг. Надо тормозить, тормозить, торможу, торможу, торможу. Давай. Что-то Не помогает торможение, но я затормозил. О, вот, как раз зеленый. Надо быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. Пока зеленый. Пока зеленый. Давай. Пока вторая машина не приехала. Давай, гони, гони, гони. Все хорош. Успели. Так, теперь нам надо с вами вон туда наверх. И для этого нам надо была такая нужна большая скорость. Все. Так, тут не надо сильно разогня... разгоняться, иначе мы свалимся вниз. А я, я иначе забомблю. Если вот сейчас произойдет что-то из-за того, что мы так долго шли сюда. Я просто уничтожу эту игру и хз, что с ней еще сделаю. Вот здесь я просто разгонюсь. Я так и знал, что ты... Так, стоп, мне что забомбила? Стоп, что? Нет? Больше пикселей-то никто не видел. Ну а если вам понравилось, да, он на видео, то лавал. пожалуйста. Я хочу. Ах, что ж, мы же добили. Ну, короче, просто... подписывайтесь, ставьте лайки, всем пока.